здравствуйте уважаемые друзья сайт бесплатные уроки.рф приветствует вас в очередном своем видео в этом видео мы будем перепрошивать мобильный телефон Lenovo Vibe Z2 Pro китайский телефон с помощью компьютера достаточно распространенная ситуация данный телефон был куплен на алиэкспресс в два раза дешевле чем он стоит здесь но если вы решитесь на такой шаг то будьте готовы к тому что прошивка для данного телефона очень кривая некоторые, несмотря на выбор языка допустим некоторые пункты меню не переводятся остается на, на английском языке плюс э, не работают некоторые программы прилож... Видите вот как здесь Device Information то есть информация об устройстве вот Android 5.0.2 фон, э, модель телефона Lenovo K920 Значит, э, нам необходимо на европейскую прошивку перепрошить на RAW прошивку так называемую то есть если вы хотите сэкономить деньги вот как в данном случае в два раза то будьте готовы к тому что его придется перепрошивать все, все необходимое программное обеспечение которое я вам покажу имеется на форуме ФОПДА на данном форуме вы найдете не только программное обеспечение но и текстовую инструкцию по перепрошивке я же хочу все наглядно показать нюансы данного процесса Значит, э, традиционно телефон должен быть заряжен полностью, желательно. Выключаем его. Для прошивки данного телефона нам понадобится непосредственно сама прошивка. У меня называется на K920 RAW прошивка, как я вам говорил, S288, QPST Only for CN, то есть для китайских телефонов также возможно понадобится Qualcomm USB драйвер для вашей операционной системы и разрядности у меня компьютер 64 64-х разрядная операционная система Windows стоит если у вас 32 разрядный то его необходимо драйвер USB скачать для, для 32 разрядной и непосредственно QPST. пакет драйверов вместе с самим прошивальщиком также качаем значит э все это показано на форуме fopda я это уже скачал вот они в архивах сначала я это чтобы сэкономить время видео распаковал данные архивы значит первым делом установил qpst вот кнопочкой Setup устанавливаем в любое удобное место на компьютере. Далее проверил, корректно ли установились драйвера для телефона. Когда мы скачали, установили QPST, программу подшивальщик. Как это проверить? значит идем в панель управления компьютера диспетчер устройств зажимаем клавишу увеличения громкости на телефоне из зажатой клавиши и не отпуская ее присоединяем USB кабель который шел в комплекте к устройству к USB порту компьютера и смотрим видите в портах э, во первых установ в таком состоянии когда мы подключим телефон э, Установятся драйвера автоматически в операционной системе для данного устройства и во вкладке «Порты» в диспетчере устройства, вы видите, появляется и исчезает каждые 5 секунд RELINK USB QLADER 9008 COM3 То есть все у нас устройство настроено для дальнейшей перепрошивки вот мы распаковали непосредственно сам, саму прошивку. Верхняя папка K920, ROW и так далее, S288. В данной папке есть папочка BIN, которую мы перемещаем в корень диска C. Это я уже сделал. Вот она так чтобы сэкономить время далее идем в программы запускаем программу прошивальчик который мы установили сейчас я вам покажу QFIL вот с установкой пакета QPST да, QPST у нас инсталлируется программа QFILL здесь мы нажимаем кнопку Browse выбираем на диске C вы проследите под вот диск C каталог bin тут единственное видимо будет вот этот файл proc.emc далее нажимаем кнопку load.xml здесь последовательно выбираем RAW программ и дальше patch. окей okay. все теперь мы подсоединяем аналогичным образом сначала зажав клавишу плюс громкости подсоединяем телефон к USB порту компьютера подсоединив Зажав клавишу плюс громкости, подсоединив USB порт к, USB, к телефону к USB порту компьютера, мы видим, вот он появляется драйвер наверху Redlink и тут же пропадает. Ну это как и в диспетчере устройств через каждые 5 секунд то появляется, то отваливается. Все, мы все файлы необходимые отметили. Теперь нам необходимо нажать на клавишу Download. Нажав на клавишу download и удерживая плюс громкости, не отпускайте ее, мы ждем окончания процесса перепрошивки. Это видно по строке состояния. Я сделал паузу в записи, так как этот процесс происходит порядка трех 5 минут, все будет зависеть от вашего компьютера, но вот перепрошивка заканчивается и смотрим на результат держим Гром... плюс громкости как видите я держу все процесс закончен тут написано reset phone waiting for reset done и он запускается теперь можно клавишу громкости отключить также можно отсоединить и USB кабель что у нас вышло сейчас телефон загрузится это как все происходит долго потому что после перепрошивки как первое включение телефона нажимаем последнем окне начать все загружается стартовое меню идем теперь смотрим настройки диспетчер приложение то есть все как вы видите уже все на русском Для наглядности корректной работы телефона в режиме непосредственно самого телефона я вставил туда сим-карту. Как вы видите, все сетку он ловит, все нормально. Это даже видно, потому что у нас включен интернет-трафик. Видно то, что нас настроились дата и время. Также предлагает нам войти в Google но это мы сделаем позже что я еще хотел показать ну вот в режиме телефона во-первых есть сетка, это видно Видите, 4G и вот он прием во-вторых, ну давайте стандартно баланс у оператора попросим выполняется запрос USD ваша заявка принята, дождитесь СМС. Ну, вот оно и СМС -а пришло. Ну, в общем-то, на этом и все. Спасибо за внимание.